Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Телец на июнь 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. В первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что Венера, планета, которая управляет вашим знаком, до 25 июня все еще будет находиться в ретроградном движении. Она будет проходить по вашему сектору финансов, ценностей и питания. Поэтому в это время вы можете думать на тему финансов. Это период, когда ваши раздумия могут привести к тому, что вы захотите сменить направление деятельности или сменить финансовую политику свою вы начнете больше ценить то, что вы делаете. Это период, когда могут появляться мысли о том, чтобы скорректировать питание. И в целом второй сектор отвечает за наше желание что-то продать или купить. Поэтому не исключено, что период ретроградного движения Венеры станет для вас такой отправной точкой — когда вы осознаете свое желание и будете к нему идти. В таком случае, вблизи 25 июня может реализоваться какое-то ваше очень важное желание, связанное с финансами. Меркурий, планета коммуникаций, поездок, документов, целый месяц будет находиться в знаке рак, в вашем третьем секторе, который и отвечает за эти темы. Поэтому можно сказать, что целый месяц будет для вас очень активным будет много встреч, переговоров. Не исключено, что месяц будет в целом даже суетливым, когда нужно будет обсудить массу вопросов, когда нужно будет столкнуться с большим объемом информации, который нужно обработать. Обратите внимание, что с 18 июня по 12 июля Меркурий будет ретроградный, и в этот период вам желательно не подписывать важные бумаги, документы. Также это неблагоприятный период для приобретения автомобиля особенно. Но в целом это хорошее время для того, чтобы повторять ранее изученный материал, для того, чтобы возобновлять общение с теми людьми, с кем ранее по каким-то причинам оно было прервано. С 1 по 3 число очень важный для вас период — ретроградная Венера будет в соединении с Солнцем в вашем секторе финансов. И это соединение может дать вам важное событие или осознание чего-то очень важного для вас в контексте вашего заработка, работы, или опять-таки может быть затронута тема покупок или продаж. 5 числа будет лунное затмение в знаке Стрелец в вашем восьмом секторе, который отвечает за риск преобразования, за семейный бюджет, а также за ситуации, которые в целом заставляют нас меняться меняться изнутри. Это первое затмение на финансовой оси в ближайшие. 18 месяцев будет много таких затмений, поэтому вы можете впервые столкнуться с какой-то очень ярко выраженной тематикой финансовой. Это может быть желание опять-таки приобрести что-то крупное. Это затмение может затронуть тему бизнеса, тему семейного бюджета, тему наследства. В любом случае, однозначно, этот месяц для вас будет очень важным в финансовом плане, и многие тенденции могут обозначиться, которые для вас будут актуальны даже больше, чем один год. В день затмения Меркурий будет делать благоприятный аспект к Урану и будет затронут ваш первый, третий сектор, так что это в целом день когда вы можете взглянуть на ситуацию под другим углом. Это день, когда вы можете внезапно кого-то встретить, с кем-то познакомиться. То есть, в принципе, это день неожиданностей и полезных контактов. И повтор этого аспекта будет еще 30 июня. Так что события, которые будут происходить в эти дни, могут быть чем-то похожи. С 6 по 11 число будет активно задействован ваш финансовый сектор и сектор друзей, группе, коллективов. Но аспект будет между ними напряженный, И это говорит о том, что в этот период вы будете склонны тратить деньги на друзей, развлечения. Возможно, вы захотите посетить какие-то интересные мероприятия или устроить вечеринку. В любом случае нужно очень хорошо думать, прежде чем что-то подобное начинать, так как этот аспект имеет такое свойство, что вы будете склонны потратить намного больше, чем рассчитывали, и потом будете жалеть об этом. Также советую вам в указанный период времени не одалживать деньги, разве что вы изначально не будете даже рассчитывать на то, что вам эти деньги вернут. 13 числа Марс будет в соединении с Нептуном. Это очень важная точка всего месяца. Вообще Марс находится целый месяц под влиянием Нептуна, и это вносит такой момент в нюансы вашей деятельности, что вам нужно всегда представлять конечный результат вашей работы. И за счет того, что Марс находится в 11 секторе вашем, Активность будет намного продуктивнее, если вы будете работать в группе, коллективе. Вы в этом месяце склонны объединить вокруг своей идеи других людей. И в целом для коллективной работы месяц очень хороший. И именно вот в середине месяца вы можете это очень ярко прочувствовать. Это может быть опять-таки либо какая-то яркая встреча, события, когда вы сможете что-то вместе делать с другими друзьями или единомышленниками. С 18 по 20 число Марс будет в хорошем аспекте к Юпитеру и Плутону. И в целом это очень активные дни, и желательно, чтобы вы очень хорошо планировали все на эти даты. Это период, когда обстоятельства прям будут вас вынуждать, действовать, быть инициативными, брать на себя ответственность. Это хороший период для того, чтобы встречаться с руководителями, назначать важные встречи и для того, чтобы иметь дело с оформлением каких-то бумаг. 20 числа Солнце переходит в знак рак, и уже 21 числа будет солнечное затмение в этом знаке, в вашем третьем секторе. На самом деле в этом секторе уже Полтора года проходит затмение, и э, поэтому вряд ли начнется какое-то супер э, новое что-то в вашей жизни по этому затмению. Но все равно оно может подчеркнуть важность темы общения, важность э, э, того, чтобы вы все-таки находили новые контакты. Это хорошее затмение для того, чтобы начинать обучение, либо продолжать обучение. Это очень хорошее затмение для того, чтобы принять важные решения, связанные с вашим автомобилем, либо могут подниматься какие-то бумажные вопросы, которые вам нужно будет решить в течение этого лета. 23 числа Нептун разворачивается в ретроградное движение в вашем секторе друзей, групп, коллективов. И вблизи этого разворота может произойти важное событие, связанное с темой дружбы, либо связанное с темой ваших единомышленников, группы, в которой вы состоите. На самом деле Нептун — это планета, которая склонна носить путаницу, поэтому вряд ли в конце месяца вы сможете что-то для себя осознать, что-то вряд ли сможет проясниться. Но, тем не менее, Нептун — это планета, которая умеет очень сильно цеплять эмоции. Поэтому не исключено, что в конце месяца произойдет какое-то очень эмоциональное событие, связанное с близкими по духу людьми. 28 числа Марс переходит в Овен и будет находиться в этом знаке очень долго, до конца 2020 года и даже еще в начале 2021 года. Это связано с тем, что Марс осенью будет ретроградным в этом же знаке. 12-й сектор отвечает за тему работы в уединении, поэтому в вашей жизни могут возникнуть обстоятельства или просто у вас будет желание работать, находясь немножко в таком отстраненном. В положении, когда вы имеете возможность сами регулировать свой график, когда вы можете работать даже под настроением. И в целом то, что Марс в 12 доме будет находиться, это будет давать свое влияние, что не всегда вы будете гореть желанием работать с утра до вечера. Иногда вам понадобятся выходные, иногда нужно будет больше времени для того, чтобы быть с семьей. Но в любом случае, за счет того, что все-таки затмения будут проходить на вашей финансовой оси в этом году, то на заработок это вряд ли повлияет. Просто, скорее всего, вы начнете делать только то, что нравится вам, и только то, что приносит хороший результат. И, наконец, 30 числа будет соединение Юпитера и Плутона. Это уже второе соединение этих двух планет медленных. Первое было в начале апреля месяца, и третье соединение будет еще 12 ноября. По этим соединениям могут решаться важные вопросы в вашей жизни, связанные с документами, бумагами. Возможно, вы оформляете что-то очень важное, и этот процесс будет длиться почти целый год. Обычно по соединению Юпитера и Плутона мы можем решать важные финансовые вопросы — и в этот период вы можете, скажем, заверять это все документально. В любом случае это хорошее соединение, которое будет стимулировать вас действовать, быть активными. Это очень хорошее соединение для того, чтобы получать новую информацию, новые Знания и делиться своим опытом и умениями с другими людьми.